Решим, Продолжим решение задачи номер 15 второй части демонстрационной версии ЕГЭ-2015 под пунктом В. В первом пункте А нам необходимо было решить тригонометрическое уравнение. Мы его решили, получили вот такие корни. И необходимо в пункте Б выбрать все корни, принадлежащие вот этому промежутку. То есть нам необходимо перебрать такие К, при которых иксы будут входить в этот промежуток. Можно либо начинать перебором k, то есть подставлять k0, 1, минус 1 и так далее, и выбирать, сравнивать корень, принадлежит промежутку или нет, либо решить три двойных неравенства и однозначно определить k и вычислить, соответственно, корни. Начнем. Решим по первой первому корню двойное неравенство. От минус 5π на 2. То есть мы знаем, что этот корень, вот этот пика должен лежать вот в этом промежутке. Разделим обе части, все части, точнее, неравенства на π. Что получим? Минус 5 вторых k минус 1. Так как мы знаем, что k является целым числом, то Посмотрим, какие варианты целых чисел k у нас лежат в этом промежутке. Это минус 2,5, k минус 1. То есть, следовательно, k у нас равен минус 2. Найдем x при минус 2. x равен минус 2π. Вот он первый корень нашелся. Второе. Возьмем второй корень и проделаем ту же процедуру. Минус 5π на 2 меньше или равно π на 6 плюс 2 к меньше минус π. Здесь нам необходимо к всем частям неравенства прибавить минус π на 6 или вычесть π на 6. Вычесть π на 6. То есть минус 5π2 минус π на 6. Здесь у нас остается 2 пика Минус π минус π на 6. Приведем подобный, а, точнее, приведем к общему знаменателю. Что получаем? Здесь минус 15 минус π, минус 16, π на 6 2 пика и здесь минус 7 и на 6 разделим на 2 пи чтобы получить к будет минус 16 12 к минус 7 12 Опять вспоминаем, что k у нас является целым числом. Смотрим, какие возможные варианты здесь есть. Минус 16,12 – это примерно а, минус 1, то есть минус 1, с чем-то, с копейками. А здесь у нас не хватает до минус единицы. Соответственно, единственное целое число, лежащее в этом интервале, это минус 1. Найдем корень π на 6. Минус 2π. Пи минус 12π. Минус 11π на 6. Это еще один корень, принадлежащий указанному промежутку. И теперь третье неравенство решим. Это От минус 5 пи на 2. Здесь 5 пи на 6. Плюс 2 пика. А здесь минус пи. Вычтем из всех частей минус 5. Вычтем 5 пи на 6. Имеем. Минус 5 пи на 2. Минус 5 пи на 6. И 2 пика. Минус пи, минус пять пи на шесть. Получаем к общему знаменателю. Минус пятнадцать, минус пять, минус восемнадцать пи на шесть. Здесь минус шесть и минус пять, минус одиннадцать пи на шесть. Делим. 2 пи получаем минус 18 12 к минус 11 12 опять получаем здесь чуть больше минус единицы а здесь не доходя до минус единицы то есть целая k единственное, это минус 1 Подставляем значение получаем 5 пи на 6 минус 2 пи Последний корень у нас получается 5 пи на 6 минус 12 пи. Это будет минус 7 пи на 6. То есть три корня минус 7 пи на 6, минус 11 пи на 6 и минус 2 пи.